Я не видел войны да корнями прочувствовал ужас Из рассказов отца Что о ней безустанно твердим Как на белом снегу Раступали кровавые лужи, причитание вдов до гряда безымянных могил. Там гудела земля, задыхаясь от боли и стона. Раздражающий свист напряженно давил в голове. Каждый кустик травы, каждый камень служили иконой. Где, сливаясь с Молились зловещей судьбе. Каждый куст и травы, Каждый камень служили иконой, Где, сливаясь землею Молились зловещей судьбе. Я не видел войны, Лишь она виновата пред нами За страдания тех, на поле сражений лежит Это те, кто ведут Со собой отводили штыками Свою жизнь навсегда Заточив под бессмертный гранит Это те, кто себя Не щадил в полный рост, поднимаясь бросался на дот Поднимая в атаку бойцов Прошел пол Европы, К избитой земле прижимайся, За свободу своих сыновей, матерей и отцов. Кто прошел пол Европы, К избитой земле прижимайся, За свободу своих сыновей, матерей и отцов. Я не видел войны, да с рассказов поведан немало, Где когда-то мальца из горящей избы на руках, Да под дуб вековой на траву завернув в одеяло, Лишь разрывы кругом порождали тревогу и страх. Как внезапный налет, и катал по натянутым нервам Как родительский дом Был похож на пылающий сток И я песню о том Никогда не исполнил, наверное Если б дуб вековой И от смерти отца не сберег И я песню о том Никогда не исполнил, наверное если б дуб вековой Мне от смерти отца не сберег Я не видел войны Я не видел войны до да корнями прочувствовал Ужас. Из рассказов отца, что они ней безустанно твердим, Как на белом снегу проступали кровавые лужи, Причитание вдов до да гряда безымянных могил. Там гудела земля, задыхаясь от боли и стона,